Итак, дорогие друзья, стартует третья решающая карта этого Best of 3 на Манган 1 против Корши. Счет по картам 1-1. Корши выиграли Даст со счетом 16-14 и проиграли, по-моему, 16-5, если я не ошибаюсь, карту Инферна своим соперникам из коллектива на Манган 1. Ну и сейчас на Манганцы начинают в обороне. Опять же, это является сильной стороной. И здесь произошли снова... Небольшие изменения с никнеймами Но я напоминаю вам, что любые изменения в никнеймах Не более чем просто изменения в никнеймах Это все те же самые игроки, просто под другими никами Ну, у нас здесь появились внезапно просто Мисти и Джейс Но вы должны понимать, что это все те же самые люди Хесус! Даблкил! Минус Джапа, минус, по-моему... По-моему, Папик или Ибрагимов Не суть важно, дорогие друзья А доти 1 в 4 забирает вместе Пытается перестрелять еще одного соперника Здесь попадает перекрестный огонь И с огромнейшим, так скажем, невезением Не ожидал, что соперников будет так много Проигрывает этот раунд И команда Корши выигрывают первый пистолетный и, как следствие, выигрывают деньги в плане экономики. Теперь ребята получают возможность приобрести себе, ну, например, автомата Калашникова. Ну, я бы вообще приобретал, например, что-нибудь попроще, типа мп или, ну, хотя бы Галил. Вот, кстати, вместе именно так и делает. Просто... Если ты потеряешь автомат Калашникова, очень высока вероятность, что ты благодаря этому можешь раунд проиграть. А если ты MP шку потеряешь, это не так страшно. Дельпан младший Даблкилл. Джапа и Сенсейшн остаются вдвоем из коллектива на Манган-1. И в данный момент где вообще находятся игроки обороны? Ну, Джапа, окей, гуляет по улице. А, кстати, Сенсейшн недалеко от него гуляет. Ну что, будут выбивать? Ну, очевидно, наверное, что выбивать нужно. Но почему-то не спешат на манганцы с э, ретейком точки. Нет смысла просто сейвить э, пистолеты, если к ним не был куплен армор. Я думаю, армор на самом-то деле не покупался. Ну, потому что для чего? Обычно армор бери, э, берут игроки обороны. В том случае, если начинают пушить своих соперников. Сенсейшн! Дабл кил И Джапа тоже умирает от рук все того же самого Хисуса. Счет 2 Ноль в пользу команды Корши. Это демка или сейчас играют? Это демка. Игра проходила, если я не ошибаюсь, 14 июля. Могу ошибаться, но, по-моему, это было 14 число. Сейчас они на самом деле не играют. К сожалению, просто не было возможности комментировать uh, данный матч прямом эфире, но он комментируется По демозаписи для вас Дорогие мои друзья Ну что, второй Полноценный байраунд от команды Корши и, естественно, очередной Экономический Чё-то я приуныл от новостей Из чата, Юра, если ты Про Ваню, то я тоже немножко Приуныл, если ты об этом Прям как-то Грустно и не по себе стало Автомат Калашникова против пистолетов Собственно, понятное дело, что такое не должно выигрываться Но, допустим, позиция джапа легко реализуема даже против автомата Калашникова Тут вопрос, опять-таки, удачно ли выйдут соперники или неудачно выйдут соперники, да? Вот и залаз на девятку от игроков атаки. И очень, надо сказать, эффектный залаз получился. Бомба устанавливается. На девятке у нас появляется Ибрагимов. Забирает Джейса и попадает под размен от Хисуса Папик последний. У Папика нет девайса. Ну, как следствие, в общем-то, их не было ни у кого. Поэтому, естественно, откуда у папика возьмется девайс, если у других не было. Рефери топ самый лучший. Если это касаемо меня, то большое спасибо. Когда играет Фергана? Фергана уже сегодня играла. Они проиграли команде на Манган. Ну нет, все равно не успеет задефать. Хорошая попытка, но одной секунды всего-навсего не хватило. Опять же, при учете и наличия дефьюз э, китов. У игрока команды на Манган один. А мог бы, мог бы на самом деле, парадоксально, но мог бы за спасти, прошу прощения, этот раунд. Да, Юр, я с тобой согласен, но давай, ладно, не будем на эту тему. А, просто потому что, блин. Да тихо, тихо, тихо, тихо, Сирия что-то заговорила аж внезапно. Короче, просто, ну, чтобы не портить настроение, да, все-таки финал а, у ребят. Так скажем праздник да, Финальная игра Интереснейшая и сильнейшая кто сейчас станет победителем А мы здесь будем раскисать Пусть даже и есть к сожалению у нас повод для этого Но давай держаться Юль. Люди уходят Ничего с этим к сожалению не поделаешь А учитывая что сейчас Бушует куча всяких различных болезней Это естественный процесс Но я с тобой полностью согласен Я надеюсь что в другом мире им будет лучше Папик забирает э, Хисуса, Дельфан, два минуса успевает оформить, минус сенсейшена и Мисти один. Э, я помню, Мисти э, говорил, что... Ну, то есть это... Твистс, если кто не в курсе. Да, боже мой. Э, опять этот спамбот пришел. Он сегодня уже приходил. Это уже вторая попытка ворваться. Свои все кам модели рекламируют, господи, кошмар а, В общем, это Твистс И Твистс сказал, что он тут один э, всех развалит на третьей карте Но ну, посмотрим, так это или нет Почему-то игроки обороны э, очень долго шли на ретейк И более того, хочу сказать Даже если бы сейчас они выигрывали перестрелку Они бы не успевали снимать бомбу То есть, мне кажется, что нужно двигаться это немножко побыстрее, так скажем, да? Типа странные вещи какие-то сейчас произошли Оборона прям, ну можно сказать Почти сами себя похоронили С Своей неспешностью Но вспомним, да, вспомним, дорогие друзья Атаку на манганцев э На карте Инферно Минуту сидим И только потом какие-то действия Поэтому тут что удивляться-то? У них и оборона, как вы видите, такая же не очень расторопная. На мой взгляд, команде Карши подошел бы сейчас вариант быстрой атаки, при учете того, что на манганцы они такие, типа, пока раскачаются, пока куда-то придут. 500 тысяч лет пройдет. Дельпан забирает Ибрагимова, папик разменивает, убивая автора предыдущего минуса с ником Дельпан и 4 в 3 оборона в перевесе. А от тебя, кстати, Свет уже второй раз почему-то Леной называет за сегодняшний день. Но это обычное дело. Кто CS 1.6 на телефоне играет? Я не, не, мне, кстати, не, не доводилось ни разу в 1.6 поиграть на телефоне. Ну надо как-нибудь попробовать. Есть на iPhone, я надеюсь, 1.6? А то просто если она есть только на Android, то я пошел лесом. Э -э Хисус! сравнивает количество живых игроков, находящихся на этой карте. Мисти минус Папи, Какры минус Джапа и еще один минус от Мисти. Ну, с такой атакой, я думаю, в общем, проблему Корши быть не должно, как минимум по ходу э, первой половины. Это все, конечно, может э, меняться много раз. И команда Корши может, естественно, начать проигрывать. А в обороне вообще могут плохо играть. Но пока что. А с атакой, я думаю, сложности не будет. Удачного стрима, братец! Я пошел готовиться к экзаменам. Шахбос, удачно тебе подготовиться. И я не знаю, увидимся мы с тобой э, до твоих экзаменов или нет. Но на всякий случай, удачи тебе их сдать. Даблкил от мисти, минус от Джейса. Просто. Действительно разваливает. слушай, Твист нас не обманул. Он и правда на второй карте очень сильно обиделся на своих соперников. 6-0 в пользу коллектива Корши. Можешь сказать свое мнение, кого бы ты назвал более сильным игроком, который отделялся от других в этом турнире? Хм. Я бы, наверное, выделил двух игроков. Это Адоти и Хисус. Uh, вот эти два человека действительно очень эффектно играют. Твист uh, тоже играет. Вот я... Давайте выберем троих сильнейших. И это будет Твист, uh, Адоти и Хисус. Вот эти ребята, на мой взгляд, uh, являются сильнейшими игроками этого турнира. А кто из них круче? Ну, либо Адоти, либо Хисус. Но давайте так, я скажу, что круче из них тот, кто выиграет этот финал То есть если на Манган выиграют, значит круче всех от Доти Если выиграет Корши, значит круче всех э, играет Кисуш Ибрагимов минус Акре, ну и разменный фраг от Мисти 4 в 2, снова Корши размениваются... Замечательно просто размениваются Я уверен, ребят, пятерки по математике Потому что отдать двух соперников Вернее, отдать двух э -э тиммейтов За то, чтобы убить уже четверых соперников Но ну, это же идеальнейший вариант Папик, 76 хп Ну и само собой, папик бежит сейвиться Под э -э теровским респауном а счет тем временем 7-0. И если на Манганцы избивали соперников из группы, из простите, э, Господи, из города Корши, э, избивали их на карте Инферно очень сильно, но три раунда там Корши хотя бы взять-то смогли, то вот на Манган получают избиение от своих соперников. При этом даже не взяв пока что еще ни единого раунда. И вот здесь как раз-таки кроется очень большая проблема. То, что доминация от корши сейчас происходит за слабую сторону. То есть, что можно говорить о ходе события, когда на манган перейдут за слабую сторону? Ну, если они в сильной стороне проигрывают 7-0, можно ли дальше пытаться оценить... Данную ситуацию Минус от Ибрагимова Дельпан почему-то откололся от своего коллектива И попытался сыграть в соло Как же они жестко сейчас зашли на рампы, дамы и господа Ну вы, собственно говоря, и сами все видели Мне здесь э, даже подмечать нечего Сенсейшн со снайперской винтовкой отправляется на точку Б На которой в данный момент находится Адоти Ну что, под флешечку Адоти Ух ты! Ну вот Акры Перехитрил. Ну на месте Акры Я бы вообще сейчас ушел на точку А На самом деле. И кстати Правильно бы сделал, потому что Сенсейшн уже Перетянулся А вы посмотрите Он правда на точке А бомбу ставит Но Сенсейшн сделал правильное Движение. Естественно он сейчас выбросил Снайперскую винтовку, подобрал автомат Калашникова и идет на девятку Бомба стоит под мейн у сенсейшена есть дефьюз киты, поэтому, в общем-то, достаточно времени на какие-либо действия Это, кстати, не фейк по дефьюзу Ой-ой-ой-ой-ой, Акре Акре, Акре Чем же ты думал, друг? 7-1 ну, я понимаю, что, типа, игрок атаки просто думал, что это фейк. И на самом деле, игрок обороны не сидит на дефьюзе. Он сейчас ищет соперника. Но почему бы хотя бы отсчитать 3 секунды у себя в голове и выйти чекнуть бомбу? Потому что, а если он дефьюзит? А если у него есть дефьюз киты, ему 5 секунд будет достаточно. Ну хотя, учитывая, что Акре даже не шевелился Я думаю, если бы у соперника не было Дефьюский топ, он все равно бы успел Минус от папика Погиб Джейс Почему-то Джейс решил Что ему одному будет Вполне себе неплохо здесь сыграть Но Корши начинают на самом деле Опять же творить какую-то пургу Вот шли хорошо До этого самого момента Жесточайшие ошибки от Акре Если бы не эта ошибка То сейчас вообще было бы 8-0 Хюра Хюра Света, ты как напишешь что-нибудь, боже мой Ну что, Хисус Куча просто флешек на выход на точку А. Здесь double от Мисти и постановка бомбы. А постановка бомбы где? На А бомба-то установлена. Да, на А. Все правильно. Все правильно. А Джапа. Даблкил kill Хисус и Дельпа остались вдвоем минус от Хисуса. Очень зря на самом деле делает такой широкий стрейф. Ой, да он дефает Ну да ладно, он дефает. <связать> ну почему второй раз это происходит, боже мой Ну вы чего прикалываетесь, что ли, ребята из Корши Ну сначала Акре, теперь Дельпан <связать> Боги, боги, боги Ну на манган один, в общем-то, конечно, не против, наверное, таких приколов Не против того, что когда они дефают э -э бомбы Их даже никто не выходит чекать я практически уверен, что они довольны таким раскладом вещей А дотик, находясь в ангаре, э, забирает Нет, не в ангаре, прошу прощения Находясь где-то, забирает соперника на точке А Акре, в наглую ставит бомбу, видит канал соперника Сенсейшн, тем временем минус Джейс Свифт Кей, э, вечер добрый И минус от Хисуса Папик Сенсейшн и Ибрагимов. Ибрагимов, кстати говоря, заходит в спину, ловит. Акре. Минус по нему. Три в два Еще один минус от Ибрагимова. Мисти. Хорошая позиция в каналке. Единый ждон, кстати, уже таким образом раунд выигрывал. Это просто бомба! Ноть мою! Все, дамы и господа, это просто пушка, черт возьми. Это самый лучший момент. За 2021 год официально заявляю. Самый лучший момент, который я видел на трансляции. Один в три. На последних секундах прострелом убил двух соперников. Да хрен с ним, что потом умер. Ну, на Крэб вообще Дель Пана сейчас взорвал. Это нормально. А Доти слюстры свалился на смерть. Вы видите, да, уже насколько ребята устали? Тут просто что не раунд, то это буйство красок и куча ошибок одна на одной. Привет, будет ли в турнире игра в карты The Cash Light? Uh, нет. Ну, учитывая, что это последняя карта, которая игралась на этом турнире, очевидно, что эти карты сыграны уже не будут. Завершающий фраг за джапой, как бы парадоксально не было, джапа даже девайсом не обладал, но последний минус именно за ним 3-8 Ну, порадовали меня, конечно, сейчас ребята из корши, вообще все порадовали А значит, у нас что, не стал ничего делать в момент, когда когда просто бомбу надо было защищать, да? Дельпан то же самое сделал. Мисти порадовал с хорошей стороны. Затащил. Причем просто нереально круто затащил. Это что-то с чем-то. А дотис люстры разбился. Ну, вообще... Просто я чувствую, что реаль... ребята реально уже устали. Корши, по сути, сейчас играют свою шестую карту. На Манган 1 играют пятую карту. Ну, видимо... Усталость все-таки сказывается. Минус от Дельпана-младшего. Забрали Адоти. И этот минус был сделан и на улице. Собственно, за красным находился Адоти. Это может символизировать то, что команда Корши попытаются пройти через улицу. Но на самом деле там только один мист. И по сути, выхода на улицу, в общем-то, даже и не может быть. Минус от Джапа по Джейсу. Это подсадка на... Конструкции, которую, кстати говоря Игроки атаки, скорее всего Не смогут никак перекрыть Абсолютно ничем месте на улице погибает Акре с Дельпаном остались вдвоем Ну, сложно сейчас, конечно Сказать о том, как можно выигрывать Такое, скорее всего, никак Объективность ради 80 к... 88 хп У Акре. И тут у нас внезапно форточник Папик открывается в будку и забирает соперника. 8-4. Ну что, какой-то даже камбэк у нас здесь вырисовывается от Наманган-1. Но в целом они проиграли первую половину при любом раскладе вещей. Что бы они сейчас не ни делали, ничего абсолютно не изменится, дорогие друзья. Корши стали победителями по итогу первой половины. 8-7. Максимум, на что могут надеяться на Манган 1, но при этом это все равно плохой счет для обороняющейся стороны. Вот хоть ты тресни. Поэтому на Манган сам будет очень непросто во второй половине, учитывая, что первую за сильную сторону они проиграли. А в атаке что делать? А что делать в атаке? А не факт, что получится что-то делать хорошо. Минус от э -э, Хисуса и Сенсейшн, конечно, тут как тут на размене. Не очень мягкое приземление У Адоти Я, Это был Сенсейшн Нет, это был Адоти Все правильно, да, это был Адоти В общем, не очень мягкое приземление Но Сенсейшн спас своего тиммейта Постраховав его Акры, 78 хп После хаешки сразу Минус 58 Вот это влепил Обидку кинул, называется, просто Подобрал эмку а в ней нет патронов <смех> это просто муляж, чтобы отвлекать внимание Ибрагимов, позиция с девятки Не знает, где находится оппонент Оппонент в данный момент под скрипом гуляет Ну вот она, стрельба, оппонент спалился Очевидно, что это типа якобы Б Ну Ибрагимов здесь, конечно, перестреливает за счет большего количества хелспоинтов Да ладно, у них еще один есть аккаунт Вы чего, серьезно что ли? Вот это и как их это... Нет, подожди, а... а как он пишет? Он же заблокированный. А, все, его Света просто заблокировала, а у меня задержка. Все, я торможу. Я хотел его заблокировать просто. Ну, короче, 8-5. Да достали. Да, это вот есть такая штука, Свет. Женя Новиков просто кровавыми слезами уже рыдает от того, что... Такое на каждой трансляции происходит. А, кстати, если поставить ограничение, что чат будет доступен только подписчикам, то эти боты еще и подписываться умеют, вот, чтобы вы понимали. Так что их просто так вообще не искоренить. Бомба установлена, Акре минус... Так, это Ибрагимов, он просто стрелял, никого не прожал. Ну, хаешка такая прям совсем очевидная, да, вылетела сейчас из каналки. Очень понятно, что там есть один из игроков обороны. Ой, какой глупый муф от Джейста! Миссии! Ой спасает ситуацию. Убивает дефьюзищего бомбу игрока обороны. Но Джапа садится на дефьюз времени достаточно. Ой! Хисус, еще живой! Блин, я-то думал все. Ай-яй-яй, Хисус! Жесть. Жесть полнейшая. 9-6, дорогие друзья, корши спустя огромное количество раундов Наконец-то проснулись и взяли девятый а, то лучший по фрагам на этой карте? На данный момент лучшими являются два игрока Это Хисус и Мисти У них 19 килов у обоих Но Хисус погиб 8 раз, а Мисти умер 9 Поэтому можно считать Хисуса чуть более... Сильным игроком э, в рамках данной карты, нежели его тиммейт. Вот, кстати говоря, Мистик только что заработал десятую смерть. Достаточно посредственный, э, посредственный бай у э, коллектива Наманган 1 Ибрагимов <связывается> передал М-ку сейчас своему товарищу. Но, с одной стороны, это правильно, потому что если выход последует на точку А, то принимать Юспон э, будет очень сложно. И, конечно, объективность ради м нужнее именно там. А Ибрагимов сам себе М-ку другую нашел, как бы. Для него это было несложно. Ну, видимо, естественно, м он передал с выбитую с Мисти или с Джейса, с кого-то из них. 3 в 3. Равная ситуация. Ну и атака здесь, судя по всему, нацелена на точку Б. Сенсейшн. Минус Дельпан. Кисус-то, кисус-то. почему не разменивает? Поздний, но все-таки размен прилетает. Джапа, один на один с... Да ладно. Вот это неожиданность. И Джапа перестреливает. Перестреливает. Вот, блин, да лучше бы на А ставил на самом деле. Лучше бы ставил на А. Но, кто бы знал, да? Ну что, 9-6, дорогие друзья. Счет... Приятный для команды Корши, неприятный для команды на Манган-1 Но работать можно На самом деле работать можно Не будем забывать, что ребята из Узбекистана Любят играть в атаке И именно поэтому атака у них, как правило, является сильной страной, Вне зависимости от карты Причем парадокс заключается в том, что на Дасте у них наоборот Сильнее оборона Вот такая вот история Тип КТ стоит в мейне и папик шьет туда с дигла. Да, этот парень точно гений. <laughs> ну, да, Юр. Да, есть такое. Джапа! Почему-то не сразу начал. А, это была разминка. Все, понял. Господи, я-то думаю, а что он не сразу стреляет? А, все очевидно. Все очевидно и очень просто. Ну что, стартует вторая половина, я надеюсь, теперь уже рестартов не будет. Все игроки атаки вроде бы в сборе, все шевелятся. Игроки обороны тоже в полном комплекте и готовы принимать. Но на наманганцы показали, что они хотят выходить на точку Б, бог ты мой! Карши Оказывают очень-очень э, жаркий прием своим соперникам. Забрали Джапу, забрали Ибрагимова и все это руками Хисуса. Адоти минус э, Дельпан-младший. Ну, какой-то ответный минус на манганцы все-таки смогли обнаружить и смогли это сделать. Это замечательно. Ну и какая-то оккупация, так скажем, на улице сейчас происходит. Заняли ангар, но бомба лежит при этом в будке. А, кстати, игроки команды Корше особо никуда не лезут. Играют осторожно. Ну а, само собой, на манган-1... В своем классическом стиле Попытались единственный раз Отойти от э, Своих, так скажем Принципов И сыграть быстрый раунд и, э, Тут же получили по лицу И ушли халдить аж до 30 секунды до конца раунда Ну что, попытка давить и здесь в спине появляется Откуда ни возьмись, Мисти килл в его исполнении А Доти последний и, А Доти, чтобы выиграть, еще нужно пойти бомбу взять А это уже Скорее всего, невозможно Да, один минус от Адоти И завершающий фраг от Мисти Таким образом, в этом пистолетном раунде Мисти и Хисус Вдвоем Высоропали победу у команды на манган 1 Я напоминаю вам, дорогие друзья, что вы можете проголосовать В чатике на ютубе за команду, которая, как вы считаете, достойна победы в этом матче И на Манган 1 и Корши набрали по 38% голосов Вот она какая интересная штукенция А счет по картам 1-1 и это по сути решающая карта Три минуса от команды Корши Четвертый сделать с прострела Хисусу не удалось и, понимая, что его сейчас могут пушить, он вынужденно убегает. Брук, приветствую. Насколько я опоздал? Э, на... Намного. Намного опоздал. Это уже пятая карта. Которую я за сегодняшний день комментирую. Опоздание у тебя большое получилось. Ну, трансляция идет уже 4,5 часа. Поэтому ты пропустил многое. 11,6. Всего-то навсего, да, вот. Всего-то навсего на 4 часика опоздал. Ну, как минимум, ты пропустил полуфинал Фергана против Наманган 1. Ну и первые две карты пропустил. Ух ты! Прострел на девятку прилетел. А Доти и папик по минусу. Атака, как только вооружились девайсами, сразу решили заиграть. Максимально интересно, да, сразу начинают прострелы какие-то делать, сразу какие-то раскидки и вроде бы как бы даже численный перевес завоевали. Но здесь нужно к вопросу подходить, так скажем, творчески. да. То, что есть численный перевес, это хорошо. Вы придумайте, как его реализовать. Вот как вы видите, Ибрагимов пытался, но не удалось запушить соперника. И здесь, конечно же, Дельпану нужно понимать, что на скале есть соперник. И играть нужно... А нет, уже нету. <modeling> соперник с скалы уже слез. Оба игрока атаки перебрались на ноль. И сейчас будут, судя по всему, пытаться разыгрывать точку А. Папик. Ползком по пластунски открывается на точку А. И тут же получает в жбан от Джейса. Сенсейшн минус Джейс. И Змейна пытаются раскачивать. 56 секунд. Простите, 56 хп остается. И 12 секунд до конца раунда. Сенсейшн десантируется в каналку и пытается поставить бомбу на точке Б. Но Хесус со, со спота Б, собственно, никуда не уходил. Дорогие друзья. 12-6. Ну, это какая-то действительно крышесносная история. Это первая карта? Нет, это... Это третья. Вы, ребят, немножко... Это... Невнимательно, что ли, смотрите? Ну, в плане того, что либо просто отсутствовали. Скорее всего. Но это третья карта. Первую карту выиграла команда Корши. Вторую карту выиграла команда Наманган. Story. А почему Горит от вопросов Про Нукус, потому что, ребят, за сегодняшнюю Трансляцию за 4,5 Часа Более 10 раз спросили уже Нукус, когда играет ну, то есть уже нет сил повторять, что Нокус не играет в этом турнире Это последняя карта финала Уже никто больше вообще не играет На этом турнире, потому что сейчас Кто-то займет первое место, а кто-то второе И все, турнир на этом закончится Все равно пересмотрю стрим Да, Брук, пересмотри обязательно А кстати, Брук, ты же в курсе, да, вот За Ваню Камилова Ну, то есть Видел такого человечка в чате, он же По-моему, много раз при тебе появлялся Джисус, uh, Джисус, я все-таки назвал его Джисусом, хотя он Хисус. <laughs> ну, Мисти один на один с Адоти. Здесь, конечно, большой перевес у Мисти за счет наличия девайса. Но Адоти без бомбы. Соответственно, за ней нужно идти. А вот с какой точки будет Адоти сюда идти, вот это непонятно. Ну, то есть, не разорваться же, как говорится, да, Мисти? Нужно чекать абсолютно каждую точку. Угадал. Угадал, дорогие друзья. Юра. Юра, жжёшь. на напалмом. 13-6. Корши выигрывают четвертый раунд во второй половине Тем самым ломая постепенно экономику игроков команды на Манган-1 Она у них в общем-то и так далека от идеальной Потому что в предыдущем раунде девайсы были, так скажем, не у всех Ну а сейчас она станет еще менее идеальной И здесь ребята попытались друг друга попрошивать Это был Сенсейшн и Дельпан-младший Но ни один из них друг в друга не попал Джапа. Энтрифраг по Джейсу и Хисус минус по папику. 4-4, дорогие друзья. Количество живых игроков. Ибрагимов минус Дельфан-младший. Адоти накидывает флешки себе на ход ноги. Но Акрейн за каналки забира... забирает Адоти, простите. Минус от Ибрагимова. Мисти. Бомба установлена. 1 на 1 с Ибрагимом. Спасибо вам, какая хаешка-то изумительнейшая. Саня, подробнее можно, а то я тебя не понимаю. Не, ну, просто ты у меня же частый гость на трансляциях. И вот просто помнишь, был такой человечек, Ваня Камилов. Он постоянно приходил, желал там здоровья. Ну, такие сообщения большие писал. Чуть ли там не стихи такие вот. Вот просто я спрашиваю тебя... Помнишь ли ты такого игра... ну, человека в чате? Или вы не попадали одновременно на трансляцию вместе? Кстати, экономический раунд у команды Корши. При счете 14-7. Ну, произойдет сейчас отдача. Быстрая достаточно отдача восьмого раунда коллективу на Манган. Счет 14-8. Нарастает. Нарастает. Интрижка, да? На Манганцы тоже неплохо играют в атаке. И невзирая на то, что сильной стороной здесь по факту является, конечно же, оборона На манган очень сильно могут э, наваливать своим соперникам огромное количество проблем Саня, красава, спасибо большое Ну, вот тут просто хочу уйти куда-нибудь подальше с этой карты Потому что вот каждый раунд так начинается вот с вот этого вот. Вот прострелы крыши, прострелы стен. Вот за это не люблю нюх. Вот, ей-богу, хорошая карта, но из-за того, что все пытаются друг друга прострелить. Ну, вы слышите, да? Тут просто стрельба не замолкает. Здесь невозможно понять, когда кто-то кого-то будет убивать. А доти. А, минус ну только что месте. И время перегруппироваться для игроков атаки, чтобы реализовать численный перевес, который они получили в результате энтрифрага. А доти. Пытается сделать еще один минус, тут уже как бы не до перегруппировки. Хисус, минус папик. А доти? Разменивает. 3 в 4. В общем-то получается сохранять какой-никакой, но все-таки перевес. Пусть и незначительный в одного игрока, но он есть. Карта картонная, это да, я всегда говорил, что карта нюк сделана из картона. Джейд, Акре, вот это уже, кстати, не совсем ожиданно, да, ожидаемо, дамы и господа, дабл килл, господи, это трипл, по-моему, килл от Акре, 15-8. Достойно уважения Дамы и господа, прием практически в одного Всей вражеской команды Аплодирую Я меньше года назад твой канал увидел, помню поэта с этим стилем Но не помню ни ник имя а, Ну вот, собственно говоря, ну вот просто Ну достаточно хороший человек Вот сегодня пришла информация Погиб два дня назад Вот так что мы сегодня вот расстроенные с Юры сидим Потому что он нам был, так скажем, интернет-другом Общались хорошо, но вот Жизнь сурово распорядилась с молодым человеком Не получилось прожить у него долгую и счастливую жизнь Ибрагимов и Адоти По минусу Мисти находит возможность забрать Ибрагимова Но Адоти по-прежнему живой И удалось ему убежать Поставлена бомба Вот это Хисус Даблкил Но нужно сделать еще два минуса да? То есть команду спасает только четыре минуса А вот он, кстати говоря, третий Джапа. Джапа однажды уже один на один перестрелял своего соперника. Ух ты. Был очень близок. Боже мой. Боже мой. Кто бы мог подумать, дорогие друзья? Так, нет, подождите, а почему стоять, стоять? Я когда-то прибавил к команде Карши незаслуженный раунд. Счет был 9-6 первой половины, а почему у них сейчас было 15? Чет не понял, лишний раунд прибавил. Прошу прощения, но все-таки нет, это 15-8. Вот теперь матч-поинт. Карши в шаге от победы э, на этой карте. То ли у меня, короче, палец затресся, и я два раунда прибавил. В общем, не понял, как сейчас это произошло. Но у них же 6 взятых. То есть они сейчас взяли только пятнадцатый. И, кстати, оборона уже в меньшинстве. В результате двух минусов от команды на Манган один. Ибрагимов и Мисти только что встретились. Мисти после этой встречи ушел явно очень грустный. Хисуса тоже убили. И Дельпан-младший последний остался в живых. Опять же, парадокс. Ни одного минуса даже сделать не смогли. Ну, в общем, блин. Третий раз за эту карту... Сначала Дельпан, потом Акре. Вернее, сначала Акре, потом Дельпан. И теперь джапа. Это что, у них там по воздуху, что ли, передается такая Стой. штука? Что они просто не, не идут. Не идут чекать соперника, который дефает бомбу. Они постоянно думают, что это фейк. Раньше было модно делать фейки по дефьюзу, а теперь модно не делать фейки по дефьюзу. Лайфхак. 15-9, дорогие друзья, на Манганцы борется. Но здесь борьба может идти только лишь до овертаймов. А команда Карши Повторюсь, в шаге от победы. И на манганцы, чтобы выиграть, должны взять 6 раундов. При этом еще и потом овертаймы выиграть. Ну а сейчас экономики у Карши нет. Как следствие, тут нужно, скорее всего, смириться с тем, что победу в раунде сделать не удастся. Но. Вы сами видите, что сейчас делают парни из корши. Они разменялись на ситуацию 3 в 3. А это для ребят с юспами, по-моему, очень круто. Ну и здесь готовится пламенный прием точки А. И даже есть, кстати говоря, ну вот можно было автомат Калашникова подобрать, но э, Хисус не стал рисковать. Помаз говорит, тоже пойдет. Сгодится девайс. Минус от Мисти 30 секунд до конца раунда И в таких темпах на Манган Со своей, опять же, медленной атакой Сами себя сейчас загонят в угол Почему? Ну, потому что они позволяют игрокам обороны Хорошей позиции занимать Реализовывать э, какой-то Какой-то вот вариантец Царство ему небесное Разбился, что ли? Нет, вроде бы, как я понял От ковида в больничке Отъехал, к сожалению Даблкил от папика Папик спасает раунд для команды На Манган 1, вот все в чатике Ругали папика, ругали, ругали А он между прочим-то а? а он между прочим взял и выиграл раунд Только что Ну подумаешь, где то ошибался Главное итог А в итоге он все-таки оказался полезным для своей команды И у нас очередной экономический от команды Корши Странно, третий подряд Переименовался у нас, кстати говоря, один из игроков, опять же, поставил себе никнейм РР. Ну, это, если что, Джапа был, да. Ну, Джапа обратно теперь поставил никнейм. Короче, не обращайте внимания. 15-11. Ну, в таких темпах, кстати говоря, и действительно до овертаймов недалеко. Абсолютно недалеко, потому что, ну... Если такое количество экономических Нужно проводить команде Корши То если они сейчас проиграют девайсный раунд Что опять три экономических будет Джейс минус Адоти Очень важный раунд для коллектива на Манган Если они хотят выигрывать Им обязательно нужно выиграть этот раунд Иначе просто Ну в общем-то если они его проиграют Они сразу проиграют матч да? Им нужно выигрывать каждый раунд Правильнее сказать так. Но сейчас здесь самое главное выстоять. Почему? Потому что если они сумеют, то они могут выбить экономику из корши. И там снова пойдут форс-бай и вот эта вот вся история. Которую не факт, что удастся вывести. Но на наманганцы могут попотеть за овертаймы. Минус от папика по Джейсу. Под точкой Б тишина и поют сверчки. Папик с семью класс-поинтами пытается не умереть. Ну, в принципе, это правильное решение. Здесь самое главное, конечно же, только и не умереть, как бы. Но минус от Хисуса. Погиб только что Сенсейшн при попытке выйти на точку Б. И лучше бы для коллектива на Манган-1 сверчки продолжали стрекотать под точкой Б. Потому что попытка перетянуться туда привела к гибели игрока атаки. А следом Папик погибает Джапа! Забирает мисти. но, дорогие друзья, происходит зависание в раунде в демочке. А это, как вы, как вы знаете, означает лишь одно. Победителем становится команда Корши, дорогие друзья. Они становятся сильнейшей командой в Узбекистане. Но, повторюсь... Только лишь до следующего турнира. Команда выигрывает 500 долларов за свое первое место. Команда на Манган-1 уступили своим соперникам со счетом 2-1. Но зрелище все равно было очень крутое. Финал даже, да, невзирая там на то, что Инферно просто в одну калитку было. Вы вспомните, какое оно крутое было, дорогие друзья. А чат, кстати, так определиться и не смог. 38% за Корши, 38% за Наманган. Победитель так и не был определен чатом, но по факту все-таки...